Привет всем, и мы продолжаем прохождение э, Готика Ночь крови. Блин, а ч у оружие сейчас? А, я уже стул. Там было, конечно, Богдан. Приветик. Я Лея. А ты, я гляжу, здесь новенький. Можно и так сказать. Харинис со временем полностью пришел в упадок. Здесь господствует нищета, и это коснулось даже меня. Каким образом? Дошло до того, что мне пришлось заложить свое золотое ожерелье Лемору, чтобы купить себе немного еды. А зачем ты все это рассказываешь мне? Я верю, что ты можешь принести мне ее назад. Раз так, я сейчас же отправляюсь. Будь очень осторожен.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 Да, это точно. Мой колес нас порвет, особенно с нынешними силами. Ну, я знаю, как обойти это все дело, но. Как бы я уже даже догадывался, где чего-то да, и... Много и многое проходил. Ну, как бы это квестовое задание очень. Если ты хочешь за полотенце тебе нужно будет квестов так запрыгивать несколько ну, у ну нет, конечно, дома шумотика. так что я буду звук немного отключать, чтобы не сильно, чтобы не так дома шумело. давай, о, молодец, молодец, супер, ну, как всегда, краси, порсик доспехи это все нам пригодится конечно. ну хотя тут доспехи ты не поносишь особо но я знаю как от этого не, не, а от этой все фигни может даже в принципе не хилиться почему потому что он останавливается антиски это все в этот тестер был у меня тогда Городе, но, кстати, это я и буду делать. Мне надо ну, для начала надо кое-что проходить. Вот здесь. Так, а мы будем сейчас делать. Потихонечку, костики, типа, походить. Не торопясь. Почему? Потому что здесь прокачка нужно. Очень ага. Подожди минутку. Добро пожаловать в мою лавку, чужеземец. Я боспер. Я делаю луки и торгую шкурами. Что привело тебя в Хоринис? Мне нужно попасть в верхний квартал. Где живут паладины? Забудь об этом. Тебе нужно быть уважаемым гражданином или хотя бы иметь приличную работу. А чужаку вроде тебя ни за что туда не попасть. Что это ты взял? Я ищу работу. Мне не помешал бы новый ученик Последний, что у меня был, бросил свою работу пару дней назад Ты что-нибудь знаешь об охоте, а? Ну? Я мог бы научить тебя снимать шкуры из животных Я буду хорошо платить тебе за каждую шкуру, что ты принесешь мне А что, если я захочу поступить в ученики к другому мастеру? А бред! Гарат и Матео уже имеют учеников. Алхимик Константина – одинокий волк. У него не было ученика уже многие годы. А что касается Торбена, все знают, что он обанкротился. Он, вероятно, даже не сможет платить тебе. А мне вот, например, очень нужен ученик. Но неважно, чьим учеником ты хочешь стать, тебе понадобится одобрение всех мастеров из нижней части города. Я получу твое одобрение на работу с другим мастером. Эх, хорошо. Ты получишь мое одобрение, но при одном условии. Поработай на меня. Хотя бы недолго. Таким образом, ты сможешь понять, нравится тебе мое ремесло или нет. И кто знает, может, это тебе так понравится, что ты останешься со мной. Если ты достаточно хорош, чтобы стать моим учеником, то ты также подойдешь и другим мастерам. Что ты хочешь, чтобы я сделал для тебя? Я научу тебя снимать шкуры животных, и ты принесешь мне, скажем, полдюжины волчьих шкур. Тогда я пойму, что ты освоил это ремесло. Если только у тебя не уйдет на это целая вечность, и если шкуры будут в приемлемом состоянии. И тогда я возьму тебя к себе, если ты захочешь. Или э, ты сможешь стать учеником другого мастера, если ты этого действительно хочешь. Научи меня снимать шкуры с животных. Хорошо, слушай, это довольно просто. Берешь острый нож и разрезаешь брюхо животного. Принеси... Из этого не выйдет ничего хорошего. Человек и звери начали войну на земле, Адрес. Ты хочешь сказать? О, не знакомый. Ты явно не из города. Снаружи наверняка очень опасно. Повсюду полно диких зверей и жутких тварей. Там находиться действительно настолько опасно, как говорят. Это чистое самоубийство. Хм, mm, хорошо. Если что изменится, заходи. Эй! Это не твое. Из этого не выйдет ничего хорошего Там ничего нет. Из этого не выйдет ничего хорошего. Там ничего нет. Из этого не выйдет ничего хорошего. Человек убил зверя и вошел в царство Белиара. Эй, ты... Вот, по-видимому... Хм, очень... Ах да, ты здесь новенький, так что займись-ка ты чем-нибудь полезным. А то со скуки еще начнешь промышлять кражами или еще чем похуже. У нас тут с клопами беда. Город чудовищами кишит. понабежали. Видимо, с Нижнего... Ты поищи. И что я должен делать? Именно. Ну ладно, если я могу быть полезным. Убей хотя бы шесть паразитов. Насчет волчей школ. Я принес их. Отлично. Я знал, что ты подходишь для этой работы. Вот. День и... Я получу тебя. Я надеялся, что... Но... Э Чем могу помочь? Что ты продаешь? Я могу предложить все, что может у меня... Что ты знаешь о паладинах? С тех пор, как эти ублюдки при... Последний раз, когда я шел в верхний квартал, стражники преградили мне дорогу и начали выяснять, что... И? Конечно же, они пропустили меня. Да у меня уже была лавка в этом городе, когда эти напыщенные болваны еще пешком под стол ходили. А вчера эти ублюдки пришли и конфисковали половину моих товаров. Ты можешь помочь мне попасть в верхний квартал? Что? А что тебе нужно? У меня важное сообщение. Так, так. А ты пытался пойти мимо стражник? Я не понимаю, зачем мне даже пытаться Возможно, ты прав Я не знаю, насколько важное у тебя сообщение Это меня не касается Но даже если ты скажешь им, что корабль, набитый орками, пришвартовался в гавани Они не пустят тебя Потому что у них есть приказ Так, может так ты можешь помочь мне попасть в верхний квартал? Похоже, это очень важно для тебя. Вопрос в том, насколько это важно для тебя. На что ты намекаешь? Я могу помочь тебе. Я ведь все же один из самых влиятельных людей здесь. Но это тебе обойдется в некоторую сумму. Что ты хочешь за свои услуги? Сто золотых монет. Ах, ты шельмец! Воспринимай это проще. Это не твое золото, я имею в виду. А чье? В принципе, это мое золото. Гритта, но это мое. Я хочу, чтобы ты выбил из нее это принес. Где мне найти эту Гритту? Как я уже говорил, она племянница плотника. Его дом находится ниже по улице, справа от кузницы. Это было очевидно. Эй, ты! Ах, новое лицо! Сейчас не лучшее время для путешествий. Бандиты повсюду. Работы нет. А теперь еще и фермеры восстали. Каким ветром тебя сюда занесло? Я не знаю, где его так отделали. Я насчет Гриты. Моей племянницей? Какое тебе дело до нее? Это насчет долга, да? Она должна сто золотых торговцу Маттео. Скажи мне, что это не так. С тех пор, как она живет со мной, от нее одни проблемы. Она задолжала почти всем торговцам города. Мне пришлось занять 200 золотых у ростовщика Лемора, чтобы расплатиться с ее долгами. Гритта должна быть в доме. Иди поговори с ней. Но я скажу тебе честно, у нее нет ни одной золотой монеты. Посмотрим. Он попросил... Что тебе нужно, чижедемец? Если ты пришел просить милостыню, я вынужден разочаровать тебя. Я бедная вдова. Меня зовут Грита. С тех пор, как умер мой муж, я слежу за домом моего дяди Торбена. Меня прислал Матео. Он говорит, что ты задолжала ему. Он хочет получить деньги? За что? То, что он мне прислал, ни на что не годится. Ткань отвратительная, а швы расползаются прямо на глазах. А ты видел, какого они цвета? Это не тот цвет, что я заказывала. Это надувательство. Послушай, если бы мой муж был жив, он бы не посмел заявлять такое. Ох, мой бедный муж. Хватит. Где золото? Но у меня нет золота. Я собираюсь заплатить эту сумму за тебя. Ты сделаешь это ради меня. О, я знала, что ты не такой жадный, как этот Матео. Да-да, не стоит благодарностей. Возвращайся, когда вернешь деньги, Матео. Я хочу отблагодарить тебя. В этом месте порядок и хаос были равны. И так было сложно. Я не хочу иметь к этому никакого отношения. Не говори, что ты не знал этого. Я не был уверен, что... Вот твои сто золотых. Ты хочешь заплатить за нее? Хм, я бы предпочел, чтобы ты выколотил эти деньги из нее. Но все же сто золотых. Ты выполнил свою. Паладины. Все, что у меня хранилось на заднем дворе. Они просто поставили стражника перед входом во двор. Мне еще повезло, что они не забрали все. Хотя бы доспехи оставили. Как именно ты собираешься помочь? Это просто. Я использую свое влияние, чтобы убедить других здешних мастеров взять тебя в ученики. Став учеником, ты автоматически станешь гражданином города. Помоги мне стать учеником одного из мастеров. Не волнуйся, я выполню свои обещания. Другие мастера услышат от меня о тебе только хорошее. А к кому я могу поступить в ученики? К любому мастеру на этой улице. Один из них обязательно возьмет тебя. Но важно, чтобы с этим были согласны другие мастера. Таков обычай Хариниса. Как мне получить одобрение других мастеров? Ты просто должен убедить их. Иди и поговори с ними. Но если хотя бы двое из них будут против тебя, тебе не поступить в ученики. Так что постарайся понравиться им. А почему ты не возьмешь меня в ученики? Я бы взял, но другие мастера не согласятся. Я только недавно взял еще одного ученика. И все будет по-другому. Я не хочу иметь к этому никакого отношения. Это было очень благородно с твоей стороны заплатить за меня. Я хочу отблагодарить тебя. Вот бутылка вина, которую мой муж, да упокоит Инас его душу, привез с Южных Островов. Также я расскажу о тебе всем. Наконец-то в городе появился человек, чья добродетель. Да, да, да, не стоит благодарностей. Эй ты! Я что-то слышу. Я ищу работу. Ты что-нибудь знаешь о плотницком деле? Единственное, что я могу получить из дерева, это огонь. А что насчет замков? Ну! Извини, но я не могу взять тебя, если ты ничего не понимаешь в моем ремесле. И у меня нет денег, чтобы платить ученику. У меня и так хватает а что, если я поступлю в ученики к одному из других здешних мастеров? Хорошо, я дам свое одобрение. Но тебе нужно сначала получить благословение богов. Скажи, ты верующий? Да, я образцовый верующий, мастер Торбен. Тогда иди к Ватросу, жрецу Адоноса. Пусть он тебе даст благословение. Он также подскажет тебе, где найти жреца Инноса. Ты должен получить и его благословение. А когда ты получишь благословение богов, я проголосую за тебя. У меня на этот счет. И Инос дал ему часть своей божественной силы, чтобы тот мог противостоять деяниям Беля. Да пребудет с тобой Аданас! Кто ты? Я Ватрос, слуга Адонаса, стража равновесия. Бож... Что я могу сделать? У меня для тебя письмо. Для меня? Да, это очень важное известие. Интересно, как к тебе попало это письмо? Я получил его у Кавалорна, охотника.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 Я хочу сделать пожертвование Аданосу. Пожертвование церкви Аданаса снимет часть грехов, которые ты мог совершить, сын мой. Сколько ты можешь пожертвовать? Мне... Я... я прошу твоего благословения. Почему я должен дать тебе... Я хочу стать учеником одного из мастеров в нижней части города ступай с благословением аданаса сын мой у меня это артефакт древнику существует расскажи мне о кольце воды и зачем мне меня прислал к тебе ковалорн и что же он тебе сказал?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 Но я совсем ничего не знаю Что ты хочешь знать? Ну, ты можешь рассказать мне, откуда ты пришел У меня важное сообщение для главы паладинов Что за сообщение? Пока мы разговариваем, собирается огромная армия, ведомая драконами Эта армия намеревается завоевать нашу страну Драконы? Драконы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 «Давай подытожим. Ты бывший заключенный, которому сказал Некроман Сардас о том, что пришли драконы, чтобы завоевать страну, и ты пришел, чтобы сообщить это паладинам. Это все звучит довольно фантастически. Но я не думаю, что ты солгал мне. Поэтому я вынужден предположить, что твои мотивы благородны». Я хочу дать тебе шанс присоединиться к кольцу воды. Где мне найти шрица Иннеса? Попробуй поискать его на рыночной площади. Ты найдешь там представителя монастыря. Что я должен делать? Ты должен понимать, какую ответственность берешь на себя, вступая в наше общество. Мы не принимаем, кого попало. Если хочешь присоединиться к обществу, ты должен доказать, что готов действовать как один из нас. Что это значит? Перед тем, как новый воин вступит в наши ряды, он должен совершить во благо Кольца великое деяние. И только после этого мы решаем, можно ли доверить ему великое дело По сохранению баланса сил На этом острове Я уничтожил спящего Мне кажется, это достаточно великое деяние В последнее время я слышал Много невероятных историй Включая историю про уничтожение зверя Которого называют спящим Я не слышал, чтобы это было совершено Одним человеком хотя в твоих глазах нет лжи. Меня это немного смущает, но мои чувства иногда играют со мной злые шутки. Я освободил многих людей. Барьера больше нет. Даже если это действительно твоя работа. Великое событие в долине рудников стало причиной освобождения не только магов воды, но и многих заключенных. Преступники со всей страны рыщут в окрестностях Хориниса, угрожая местному населению. Бандиты уже захватили огромные территории земель за пределами города. Теперь практически невозможно выйти за пределы города и вернуться обратно целым и невредимым. И что же мне нужно сделать, чтобы убедить тебя? Хоринис столкнулся с великой загадкой. Число людей, пропавших без вести, увеличивается с каждой минутой. Если сумеешь объяснить мне причину их исчезновения, то займешь достойное место среди нас. Однако... Что еще? Сначала ты должен доставить сообщение паладинам. Это дело первостепенной важности. Поговори с лордом Хагеном. Но лорд Хаген не станет меня принимать? Нет, примет. Можешь не сомневаться при условии, что сначала ты станешь членом влиятельного общества. У Кольца свои связи. Мы поможем тебе передать сообщение как можно скорее. Ты должен поговорить с Лоресом. Ему я доверяю. Он поможет тебе. В какое сообщество я должен вступить? Есть только три сообщества, которые обладают достаточной властью. А именно городское ополчение... Монастырь Магов Огня и Отряд Наемников — выбор за тобой. Лорес поможет тебе принять это непростое решение. Поговори с ним. Так и сделай. Расскажи мне о Кольце Воды. Так как ты пока не являешься членом нашего сообщества, я не смогу рассказать тебе все. Но я расскажу тебе то, что тебе можно услышать. Кто является членом Кольца воды? Пока ты не вступишь в наше братство, я не могу сообщать тебе подробности. Но ты наверняка уже встречался с ними. А где остальные маги воды? Они исследуют постройки древней цивилизации к северу-востоку от Хориниса.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 Если что-нибудь узнаешь об этом, дай мне знать. Ты можешь помочь мне в моих поисках? Ты очень настойчивый юноша. Но я действительно могу кое-что тебе дать, чтобы облегчить тебе задачу. Я дам тебе этот амулет. Тебе он пригодится. Это амулет «Ищущего огонька». Очень редкая вещь. Ищущий огонек, который живет в этом амулете, обладает особыми свойствами. Он будет помогать тебе искать предметы, которые без него ты мог бы и не найти. Чтобы вызвать огонька, просто надень амулет. Если огонек потеряет свою силу или потеряется, сними амулет и надень его снова и Огонек вернется. Ищущий Огонек поможет тебе искать оружие. С его помощью ты сможешь узнать, какими путями оружие попадает к бандитам. Храни его, и он никогда не подведет тебя. Ищущий Огонек в амулете? Ищущие Огоньки — это удивительные существа. Они полностью состоят из магической энергии Они связаны с магической рудой этого мира Она дает им силу Меня не удивляет, что ты никогда не слышал о них Они являются только людям, у которых при себе есть их родная руда Ищущие огоньки были насильно изгнаны со своих земель Мы никак не можем помочь этим несчастным созданиям Тебе лучше держаться от них подальше а что еще может делать ищущий огонек? Что еще, кроме поиска оружия? Больше ничего. Если только ты его не научишь. Мне кажется, Риардан знает, как обучать эти штуки. Он один из нас, и в данный момент он путешествует вместе с Сатуросом. Возможно, он сможет рассказать тебе больше. Спасибо, я обязательно воспользуюсь им. «Подожди, если увидишь Ларес, передай ему этот орнамент и скажи, что его нужно вернуть. Он знает, что делать». Что я могу сделать? Ты хочешь помолиться нашему владыке Инесу? И какое пожертвование обычно считается достаточным? Ну, это зависит от того, чем ты располагаешь. Хм. Хм. У тебя больше ста золотых монет, владыка говорит, делись. Церковь примет твое щедрое благословля... Эй ты! Я что-то Если он этого не видит. Я... Так ты и раз... Какой смысл? Он не заслужил этого. Как насчет одобрения, мастер? Ват раздал тебе? Да. А благословение Да, получил. Тогда ты получишь и мое благословение. Ты можешь научить меня... Ты заплатил долг Грит и Материал. однако я не могу сделать это бесплатно. Сколько ты во... 200 золотых... Может быть, позже. Эй! Я ищу работу. Мне не помешал бы новый ученик. Брайан скоро закончит свое обучение, а ты на что-нибудь годишься? Ну, если ты имеешь в виду, знаю ли я работу кузнеца. Нет, я о другом. Рано или поздно придут орки и возьмут город в кольцо. И тогда в расчет будут приниматься только мужчины. А я не хочу, чтобы мой ученик опозорил мое имя, сбежав из города вместе с женщинами и никчемными бездельниками. Я не никчемный. Это громкие слова. На что ты намекаешь? Принеси мне оружие орков. Орков недавно видели около города. Я думаю, тебе не придется искать их. Если тебе удастся завалить одного из них, я возьму тебя в ученики. Если, конечно, другие мастера будут согласны. Я принес тебе оружие орков. Покажи. Давно уже не держал я подобного оружия в своих руках, с тех пор, как был солдатом во время войны с орками. Да уж, суровые то были времена, скажу я тебе. Я не думал, что тебе удастся это. Я поражен. Эй, ты! Что тебе нужно? Я хочу поступить в ученики. Правда? И чьим учеником ты хочешь стать? Я хочу стать учеником одного из других мастеров. Ты пришел получить мое одобрение? Хм. Что касается моего мнения, ты можешь стать учеником любого мастера. Ты покупаешь травы? Ну, если тебе есть что предложить. Покажите. Эй! Что ты хо... Когда я могу стать твоим учеником? Нам здесь совсем не помешал бы человек, способный прикончить орка. Что касается моего мнения, то ты можешь приступать к работе хоть сейчас. А другие мастера, Торбин дал тебе свое благословение. Баспер пытался отговорить меня от идеи взять тебя в ученики. Он хочет, чтобы ты стал его учеником. Я имел краткий, но напряженный разговор с ним по этому вопросу. В конце концов, он согласился. Как всегда, Константина ничего не волнует. Он сказал, что с его точки зрения ты можешь стать моим учеником в любой момент. Матео говорит, что ты вернул ему его золото. Мне кажется, ты благородный молодой человек. Это означает, что ты получил одобрение всех мастеров. Ты готов стать моим учеником? Я готов. Отлично. Отлично. Я научу тебя ковать хорошие мечи. Кроме того, пришло время стать немного сильнее. Ты чахнешь прямо у меня на глазах. Ты продаешь оружие? Забудь об этом. Все, что я делаю, уходит паладином или ополчению. У меня заказ на сто мечей от лорда Хагена. Он хочет вооружить городскую стражу. Что должен делать, ученик? Три вещи. Попробую угадать. Ковать, ковать и ковать? Ты не так уж и без толков, как кажешься. Я плачу за каждый меч. Если ты не работаешь, то и денег не получаешь. Это просто. Кроме того, я научу тебя всему, что нужно знать для изготовления обычных мечей. Изготовление магических мечей. Работа для опытного кузнеца. Если тебе нужно место для сна, ты можешь прилечь где-нибудь в моем доме. Я хочу... Ты уже наращу... Позволь. Подожди минутку. Опять ага. научи это довольно просто потом. Этот под. Возвращаем. Эй. Ты недавно? Могу я? Не. Я могу. Убери оружие. Эй! Я хочу продать оружие. Хорошо. Отлично. Эй, я позвони. Да уж она позвать Все монстр. Еще одна грязная тварь. Еще, еще один, один стал еще. У меня и так хватает проблем. С этим уже ничего не поделать. Так может продолжаться вечность. может продолжаться вечность. Братья, никогда больше не должны выступать на мою землю. Она священна, да будет так. Но человек и зверь Иди сюда, грязная Эй, тварь! Я его... Эй, я его прикончу! Драк. сделал это. Клопы мертвы. Отличная работа, Но ты а все-таки к чему-то пригоден. День, когда вот, возьми золото, ты его честно заработал. И он попросил Иноса оставить часть своей силы в этом мире. Чтобы он мог вернуть ее человеку, если зверь вернется. Да прибудет с тобой инос чужой земли, но я пред. Пока. Забудь. Тогда я возьму всю штучку. Что... А? а, покажи задай ему. ему. Да, задай ему. да, задай ему. Пок... Да, задай ему. Да, задай ему. Плохо. Золото! Золото никогда не помешает. Я, пожалуй, заберу твое оружие, так будет безопаснее для тебя же. Подожди, Я должно быть сошел с ума. Эй, Лорес, старый пройдоха. Я Мы смог выбраться посмотрим. из Долины Рудников вместе с Ли и другими парнями. Ты ведь помнишь Ли? Конечно же, я помню Ли. Я выбрался из колонии вместе с ним. Сразу после того, как барьер был уничтожен. Он и его парни сейчас на ферме лендлорда Анара. Он договорился с этим фермером. Ли с парнями защищает ферму, а Анар кормит их за это. «Меня послал Ватрос. Он сказал, что если мне понадобится помощь, я могу обратиться к тебе». «Итак ты уже повидался с Ватросом. Должно быть, ты произвел на него впечатление. Иначе он не назвал бы тебе мое имя. Особенно сейчас, когда повсюду пропадают люди. Итак, что тебе нужно?» «Ватрос просил передать тебе этот орнамент. Он сказал, что его нужно отнести назад». Ну, конечно. Как всегда, работа достается мне. Я так и знал. Теперь... Я могу отнести орнамент. Хм. Нет. Лучше я займусь этим сам. Впрочем, ты можешь пойти со мной. Но сейчас я не могу уйти. Я должен наблюдать за гаванью. Чем именно ты занимаешься в порту? Я не могу тебе... Ватрос меня убьет. Что у вас за дела с Ватрасом? Я заключил с магами воды небольшое соглашение. Понимаешь? Что за соглашение? Мы на них работаем, а они заботятся о том, чтобы из-за нашего прошлого в колонии у нас не было проблем. Ты говоришь о кольце воды? Ты слышал о нем? Да, мне сказал Ватрос. Что ж, ты сам ответил на свой вопрос. Расскажи мне о Кольце воды. Кольцо для магов воды — то же самое, что паладины для магов огня. Но в отличие от паладинов, мы действуем тайно. Кольцо — это могучее оружие в битвах с силами зла, угрожающими Хоринису. Но сила кольца основывается на том, что имена его членов хранятся в тайне. Поэтому помалкивай об этом. Конечно. Мне во что бы ты ни стало нужно поговорить с паладинами. Что тебе нужно от них? У них есть амулет, Глаз Иноса. И я должен заполучить его. И ты думаешь, они отдадут его тебе? Тебе никогда не попасть в верхний квартал города. Я хочу присоединиться к кольцу воды. Я не против. Но решение о том, можешь ли ты вступить в наши ряды, должны принять маги. Что ты сделал для того, чтобы произвести впечатление на магов воды? Я защищал их все то время, пока мы жили за барьером. У них есть множество причин быть мне благодарными. А что это значит, быть членом вашего общества? Мы не похожи на остальные сообщества Хариниса, к которым ты можешь присоединиться. Когда ты становишься одним из нас, мы не даем тебе поручения, выполнить которые ты не готов. Единственное, что требуется от тебя с самого начала – молчание. Мы действуем тайно. И не хотим, чтобы посторонние знали о наших действиях. Мы будем наблюдать за тобой. Все остальное ты узнаешь со временем. Понимаю. Эй, ты! В Чем именно ты занимаешься? Я делаю то, что делаем мы все. Выполняю задания, которые дали мне маги воды. «Некоторые из пропавших людей были рыбаками, поэтому я нахожусь здесь и наблюдаю за «Но ты можешь мне помочь. Я дам тебе аквамариновое кольцо. Оно показывает, что его обладатель принадлежит к кольцу воды. Если ты будешь носить мое кольцо, то членам братства будет ясно, что ты действуешь от моего имени. Найди кого-нибудь, кто сменит меня, чтобы я смог отнести орнамент. На рынке постоянно дежурит кто-нибудь из наших». Но я не знаю, чья сейчас смена. Тебе лучше поговорить со всеми, кто там стоит. Скажи ему, что мне нужен кто-то, кто сменит меня в порту. Мне нужно... Что именно? Мне нужно лучшее оружие. Боюсь, что тут я тебе помочь не могу. Почему бы тебе не сходить на рынок? Мне на... Нужно... А кому они не нужны? Отправляйся к ним. Кватрос сказал, что ты можешь помочь мне присоединиться к одному из сообществ. Что, устал быть человеком второго сорта? Ладно, я все понимаю. Если ты хочешь присоединиться к Ли, я могу использовать свое влияние среди наемников. Уверен, что мы также сможем найти быстрый способ определить тебя в монастырь. Но проще всего, конечно, тебе будет вступить в ряды ополчения. Итак, что ты предпочитаешь? От этого будут одни проблемы. Никому не интересно, Майоркин. Некоторые проблемы решаются сами собой. Никому не интересно, Майоркин. Все возможно. Это именно говори, так, как я не сказал. Ополчение! Я так понимаю, Вы тебе это делаете? понравится? Следить за соблюдением законов, почему в то же время слушает, обчищая кошельки горожан. Паладина устроили в Гаване склад своих запасов. Их интендант, мой хороший друг. Не Думаю, не он не сможет тебе помочь. Его зовут Мартин. И почему я не слышал об этом раньше? На твоем я месте я бы... Этого не... об этом. Я больше не хочу слышать об этом. Тоже мне большое дело. Он сам так решил. Эй, ты! Нечего тебе здесь. А что это за место? Здесь хранятся запасы Королевской гвардии паладинов. Я интендант. Так что не трогай здесь. Меня послал Лорес. Он сказал, что ты можешь мне помочь. Да? И что же тебе от меня нужно? Я хочу присоединиться к ополчению. Итак, ты хочешь вступить в наши ряды? Тебе, возможно, придется... Оставь свои нравоучения при себе. Просто скажи, что нужно сделать для того, чтобы вступить в ополчение. Ну, Хорошо. Тогда слушай меня внимательно. Надо сказать, что работа интенданта та еще каторга. Разобраться со всеми этими ящиками и мешками совсем непросто. А каждый раз, когда я после работы расслабляюсь в таверне Кардифа, кто-то копается в ящиках с запасами, и на утро я обнаруживаю, что что-то пропало. Довольно странно, что эти паладины ничего не замечают. Я так просто рехнусь. Не могу же я всю ночь торчать здесь, как последний идиот! Ты с другой стороны. Я понял. Ты хочешь, чтобы я посторожил ящики, пока ты пьешь в таверне? Не Соглашайся! Не, не, не. Я бы так смог. Хорошо. Я присмотрю за твоими ящиками. Отлично. Возвращайся вечером я и не заступай не на стражу. Я не хочу иметь к этому никакого отношения. И туда сделай это. Он слушал не тех людей. Я лучше не буду вмешиваться. Будет На твоем месте я бы. это услышал. У меня и так хватает проблем. Аданас понял, что так не будет существовать ничего, ни света и ни тьмы. Почему ты так подозрительно на меня см... Я заметил у тебя... Ты тоже член от. А что если так? Я должен передать тебе, что дежурищий в порту Ларес хочет, чтобы его сменили. Хорошо. Понятно. Эй! Выбирай. Не нужны как... Я Хакон! В наши дни... Слушайте жителей Хариниса, по прямому указанию достопочтимого лорда Хаги. Не говори, что ты не знал этого. Эй ты! Опять? Никому не интересно. Я хочу... Хорошо, отли. Я не верю в это. Я хочу... Хорошо, отли. Я все время знал об этом, верю в это. Все об этом знают. Я не принимаю этот счет. Я не даже... хочу иметь к этому никакого отношения. И как Я это сделаю? Эй! Опять? Я хочу. Хорошо. отлично. Может... Опять? Только... Я хочу. Хорошо. отлично. У меня собственное а, мнение. А, это Эй! <связь> Опять? Я хочу... Хочешь... Я, Я хочу. Хорошо. Отлично. Ты Опять? Я хочу про. Хорошо. Отлично. Держи, что заработал. Не могу поверить в это. Нет. Я что-то слышал об этом. Да, как ты сказал. сам так решил. Я сам не лучше. не извиняюсь конечно за вот эту тупую смерть я как бы переиграю сейчас и... вроде продолжаем все дальше да случился баг жесткий и, честно <связывая> скажу вообще вернее грохнулся жестко да смотрите что я точно без всякого марвина Эти не работают, память в одном месте стой что <связывая> еще <связывая> <связывая> Ты прекрасно знаешь, что нам не нужны смутьяны в городе. С чего ты взял, что мы должны впустить тебя? Чего? Ну вот сто золотых. Сто золотых! И сразу... <мыви> что это было? Я не понял. <мыви> а, что я сделал? Я подрался только с одним чувачком. а понял. Понял, понял. Бак-то... И почему это, это не не И почему это меня не удивляет? Не могу поверить в это. И почему это меня не удивляет? Поверить в это. Я полностью с тобой согласен. Я уже подумывал об этом. Этого я тебе сказал. Я знаю Заходи! Что ты здесь делаешь? Эээ, я... Это не твое <Elena> дело. Мартин pul수출. будет просто сейчас. <pHitus> Делай что. Думаешь... Не говори, что ты не знал этого. Я узнал, кто ворует вещи. В твоих ящиках копался рогнар Ну, наконец-то. Теперь я, по крайней мере, буду знать, за кем мне присматривать. А я-то всегда удивлялся. И? Почему? Это же очевидно. Эти идиоты не могут отличить одного солдата ополчения от другого. Для них мы все на одно лицо. Хорошая работа, приятный. Если тебе что-нибудь понадобится... Ты знаешь, что мне от тебя нужно. А, да. Ты хочешь вступить в ополчение? Что ж, ты уже доказал мне, на что способен. Скажем так... Я бы скорее хотел бы видеть тебя на нашей стороне. Поэтому я помогу тебе. Возьми мое рекомендательное письмо и покажи его Андре. Ты найдешь его в казармах. Уверен, он сможет найти тебе применение. Ты тот новичок, что баламутит город. Если ты дерешься со всяким сбродом в гавани, это одно. Но когда ты нападаешь на граждан или королевских солдат, если я про... Так что тебе придется заплатить... Сколько? Пятьдесят. Я... У меня есть важное сообщение. Ну, ты стоишь перед его представителем. Так что там такое? Это насчет священного артефакта, глаза Иноса. Глаз Иноса никогда не слышал о таком. Но это еще ничего не значит. Если действительно существует артефакт, носящий его имя, только самые высокопоставленные члены нашего ордена могут знать о нем. Вот почему мне нужно поговорить именно с лордом Хаген. Лорд Хаген принимает только паладинов и тех, кто служит паладином. Он считает ниже своего достоинства тратить время на простых людей. Я хочу поступить на службу к паладинам. Хорошо, нам нужны люди. И меня не интересует, почему ты решил присоединиться к нам. Если ты поступишь на службу к паладинам, я помогу тебе добиться аудиенции у лорда Хагена. Однако у меня есть приказ принимать в ополчении только граждан этого города. Мой командующий опасается, что в наши ряды могут проникнуть шпионы или диверсанты. Он хочет таким образом свести риск к минимуму. Поэтому ты сначала должен стать гражданином города. Не знаю, имеет это правило смысл или нет. Я принес рекомендательное письмо от вашего интенданта. Что? А ну-ка, покажи. Ну, надо же. Тебе, должно быть, пришлось потрудиться. Не так-то просто получить нечто подобное от Мартина. Ладно, я убежден. Если Мартин за тебя ручается, я согласен тебя принять. Скажи мне, когда ты будешь... Я готов вступить в ополчение. «Интендант Мартин ручается за тебя и даже рекомендует тебя мне. Этого мне достаточно. «Ты можешь вступить в наши ряды, если хочешь. После того, как ты наденешь доспехи ополчения, ты уже не сможешь просто так снять его и выйти из наших рядов. Ты готов сражаться вместе с нами за Инноса и короля?» «Я готов. Тогда так тому и быть. Добро пожаловать в ряды ополчения». Вот твои доспехи. Носи их с гордостью. Могу я теперь увидеть лорда Хагена? Теперь ты состоишь на службе у паладинов. Они пропустят тебя. Но твое сообщение должно быть действительно важным. Не волнуйся, это так и есть. Помни, что ты встречаешься с главой паладинов. Веди себя соответствующе. Теперь ты представляешь не только себя. Но все ополчение. Тут до скорых встреч. Увидимся в следующей серии. Всем пока.